Приветствую вас, мои дорогие зрители! С вами Лилия Донскова И сегодня у меня целых две посылки. Одна посылка от компании Ariflame на 81 вал из очень крутым подарком всего за 1 рубль и мы эту посылку посмотрим чуть позже а вторая посылка из магазина Грансток я уже не первый раз заказываю из этого магазина а тут недавно заглянула а оказывается сайт обновился он стал еще удобнее и можно прям с телефона делать заказ я люблю этот магазин но обычно я заказываю там постельное белье подушки одеяла у нас все в доме практически ивановский текстиль а в этот раз я себя побаловала и мне прям не терпится открыть посылку как хорошо все запечатано и это просто супер кстати на сайте все время действуют какие-нибудь распродажи и их много можно иногда приобрести тот товар который вы хотите но с большой скидкой до 50% скидки ой как все запечатано хорошо отличный ассортимент кстати я сравнивала цены и получается дешевле чем на маркетплейсах. посмотрите сами прям классно ох как запечатали хорошо Наконец-то вау. И тут я решила себя побаловать очень сильно и нашу кухню. И опять себя. Итак, у меня в этом заказе два костюма. Один костюм на прохладную погоду. Я уже готовлюсь к осени. Как говорят, готовь сани летом. А телегу зимой вот именно это я и сделала ух ты так и здесь у нас Шикарный бархатный костюм, вау, какой он классный! И мне очень понравилось то, что такая модель удлиненная с поясом, и мне так понравился этот цвет. Посмотрите, какой он классный! Мне кажется, он идеально сочетается с моими волосами. И когда я его увидела, я сразу поняла, что я хочу этот костюм. Он брючный. Сейчас мы его примерим. И я думаю что прям идеальный мой размер я взяла 46 размер и есть также пояс а второй костюм это любовь с первого взгляда но тут я немножечко волнуюсь потому что не было моего размера я обычно беру 44-46 но обычно 46 а тут был только один и только 48 и я думаю все равно возьму потому что это моя любовь с первого взгляда это лисички я очень люблю лисичек и мне кажется для домашнего костюма такой вот объемный объемная майка свободные шортики очень даже и ничего мне не будет большой отличный размер я не люблю когда прям все стягивает в облипочку и я хочу быстрее его померить качество какое классное слушайте вообще супер я в восторге какая красота Ну и сразу покажу вам полотенчики потому что на новой кухне я так посмотрела полотенчиков катастрофически не хватает а в наборах аж по 4 штуки сейчас я вскрою набор цены просто копейки и они такие клевые потому что полотенчиков всегда нужно много смотрите какие они классные они очень хорошо впитывают влагу я уже аналогичное приобретала хорошо впитывают влагу они не, такие не броски, чтобы вот они просто есть и в любой момент вытерла ручки или что-то что необходимо 4 здесь и здесь тоже должно быть 4 цены разные и состав разный можно постучно покупать полотенчики а можно вот так в наборчиках а этот такой забавный оказался с котятами что я даже просто не смогла пройти мимо мне кажется это просто прелесть и они все разные обратите внимание что они все вот как будто вы знаете как мультик кадры из какого-то мультика все вам покажу чтобы вы видели какие они хорошенькие ой эти котята супер просто и еще одно вот такие классные полотенчики в общем то я довольна осталось померить костюмчики чтобы понять как они сидят ну что я в примерочную точно ну, по моему идеально сел костюмчик отлично просто маечка такая красивое качество супер шортики на месте все хорошо сидит сегодня думаю поедем на велосипедах кататься и буду в этом костюме сразу очень нравится кстати если вы будете делать заказ первый раз с сайта Grandstock то по промокоду который вы увидите здесь на экране или в описании под роликом вы можете получить дополнительно 15% скидку это будет хорошая экономия как вам костюмчик? пишите в комментариях Ну, по-моему это шикарно такой костюм прям костюм моей мечты. Вышла из ванной, присела с чашечкой чая или утром с чашечкой кофе. Ну, просто чувствую себя шикарно. Как вам этот костюмчик? 5, 46 размер. Идеально для меня подошел. Ну что, костюмы перемерили. Теперь можно посмотреть, что у меня в заказе. Заказ очень классный и я обязательно вам расскажу о любимых продуктах и те которые заказывают у меня клиенты как правило заказывают то что мне нравится если мне что-то нравится и мне дает результат я обязательно об этом рассказываю и поэтому у меня в заказе сразу несколько шампуней против выпадения волос очень крутой шампунь очень я этим пользуюсь уже два месяца точно результат классный выпадать волосы практически вообще перестали на расческе Тут буквально несколько волосков и кстати уже девчонки в чате тоже хвалятся рассказывают свои результаты шампунь Уникальный. Что, на что нужно обратить внимание? Серия, серия HRX ⁇ это профессиональная серия. И когда вы используете шампунь, его надо очень мало. То есть вы смачиваете хорошо волосы, всю голову, чтобы прям много было воды. Потом наливаете капельку вот на мою. Гриву, так сказать, уж, ну громко, может быть, сказано, все равно волосы длинные, волосы густые. Я наливаю примерно чайную ложечку без горки, без горки, просто вот немножечко и хорошо вспениваю, переношу на волосы, промывает идеально, смывается все хорошо, волосы чистые, три дня совершенно спокойно я хожу с чистой, гладкой гривой, и мне очень нравится аромат. И самое главное, конечно, то, что волосы не убегают с головы. Поэтому я всем рассказываю, всем рекомендую. Очень люди с удовольствием берут этот продукт. На серию Шведиш Спа идет классная акция. При покупке двух продуктов огромная скидка. Поэтому когда у меня клиентка заказала скраб, а уже это ее не первая покупка, скраб Шведиш Спа, он просто уникальный, он очень крутой и я порекомендовала взять кусочек мыла и получилось что скраб и мыло вместе дешевле чем отдельно взять скраб обратите на это внимание пока каталог действует можно воспользоваться таким классным предложением далее конечно же у меня в заказе туши туши все под заказ и нужно будет наверное еще один заказ сделать и взять просто много много туши потому что ее забирают очень быстро тушь 5 в одном чем она интересна Она с уникальной щеточкой вот сейчас вы можете видеть мои ресницы они у меня не особо выдающиеся но с этой тушью они сразу становятся заметными мне нравится разделение укладка, то есть они прям веером лежат. И мне нравится, что я могу наслаивать два слоя, три, четыре. То есть для любого случая жизни, если хочу простой, естественный макияж, я делаю два слоя. Если мне нужно по-насыщеннее 3 а если это вечерний или на фотосессию, я делаю четыре слоя туши, получается очень красиво. Самое главное, не бывает такого перегруза, или что тушь становится комочками, или лохматой слишком всегда красивые аккуратные реснички поэтому тушь очень классная есть обычная классика это черная и xxl в зеленом флакончике у xxl чуть-чуть побольше щеточка и та и другая очень классные туши зубную щеточку заказали кстати все хвалят эту щетку я еще не попробовала жду когда моя предыдущая будет уже готова на помойку уйти, и попробую тоже новую щеточку расскажите мне классно она или нет поделитесь своими впечатлениями и еще один кусочек мыла Butanicals. кстати мне нравится вся серия Butanicals. у меня сейчас в использовании также и шампунь и кондиционер из серии Бьютаниклс я их могу чередовать вот с этим HRX средство для купания я поставила на ванну мы с ним и купаемся и моем руки оно так вкусно пахнет с жимолостью в составе экстракт жимости на 95% состав натуральный это уникальная коллекция и мыло тоже очень крутое оно очень хорошо отмывает тоже обладает приятным ароматом и отшелушивающими свойствами поэтому тоже смотрите мыло классное оно сейчас идет по акте и заказали такое жидкое мыло Essence Co это серия с натуральными эфирными маслами здесь у нас идет зеленый мандарин и по-моему флер d'orange то есть такой я могу ошибаться, кстати, в названии. Такой цитрусовый, как сказать, с кислинкой аромат. Он такой приятный, такой звонкий. У нас тоже такой, кстати, есть в одной из ванн. Стоит такой, такой, точно открытый. Что я очень люблю жидкое мыло больше, чем кусковое. Но у нас всегда есть и кусковое, и жидкое. И кому какое нравится, тот такой и выбирает заказали масло для волос миндалем я расхвалила как мне нравится его эффект на волосы также можно с этим маслом принимать в ванную просто носить вместо увлажняющего крема если кожа очень сухая делать массаж то есть у него столько функций или просто я беру перед мытьем головы наношу прямо на сухие волосы обильно не экономлю наношу на сухие волосы и похожу минут 20-30 а потом мою волосы мою голову и масло смывается но волосы такие классные становятся напитанные это идеальный вариант для тех у кого волосы пересушенные может быть сожженные краской или сушкой Масло очень хорошо восстанавливают волосы самый популярный крем у меня в заказах в этот сезон это крем против пигментации серия Optimals обновленная серия но она действительно работающая если регулярно пользоваться защитными средствами то есть не выходить на солнце без ультрафильтра то есть защищать свою кожу и пользоваться осветляющими продуктами работает на сто процентов это вот точно единственное что может не сработать если у вас пятна на лице не от солнца то есть это может быть да, ну, связано с проблемами по здоровью пигментации тогда может не повлиять но ну, осветлится а кожа в любом случае она будет более свежая чистая и гладкая по крайней мере я этой серии именно Optimus убрала пигментные пятна полностью у меня были большие пигменты на лице ну, от солнца по неосторожности просто вышла на улицу на минутку встретила подружку тут уже солнце поднялось мы стоим болтаем болтаем часа полтора просто я простояла болтала с подружкой в результате у меня вылезли такие пятна это, это просто кошмар но я их быстро убрала и еще один продукт это конечно омега-3 тоже под заказ видите у меня весь заказ под заказ это очень хорошо потому что в, первые, в первую поставку я обычно себе все беру все рассказываю всем все показываю рассказываю впечатления даю попробовать понюхать помазать вот все что возможно я максимально даю людям возможность попробовать продукт максимально чтобы ощутить нравится или не нравится подходит или нет омега этот продукт понятный и простой то что он нужен всем то что его катастрофически не хватает он нужен нашему организму поэтому люди заказывают хотя если да, смотреть по ценам то люди говорят а можно купить дешевле да можно но такого качества вы не купите дешевле и подарок Тогда всего за 1 рубль. Вот эта коробка с умными часами. Хочу быстрее открыть. Знаете, что я? Самое удивительное было, что это фирма Xiaomi. я посмотрела вчера на сайте, еще ждала уже их. Они стоят 4500. 4500, представляете? А как открыть коробочку аккуратно? Так, наклейку-то я сняла. А дальше-то что? не вижу даже какой-то зацепки. Мне нужна помощь друга. Миша, помоги. Нашла. Как справиться? Очень круто все запечатано. Но мы с вами доберемся, потому что очень хочется их посмотреть. И я смотрю всегда все вместе с вами. Так. Ага, коробочка открывается, а здесь. А вот такие часики все так запаковано ну к xiaomi это очень хорошая фирма а куда я эти часики дену как вы думаете кто угадает так здесь база зарядное устройство ой какой шнур приятный даже шнур необычный эти часики я подарю свои дочке потому что у нас уже есть и у меня тоже кстати подарок от Арифлей и у Миши Вау, какие они красивые сейчас найду как их распечатать а такие часики мне кажется нужны всем чтобы следить за своим здоровьем очень полезно и то что они соединяются с телефоном и очень круто что сразу видно что происходит с телефоном кто-то звонит или нет боже какие они красивые я их включила они просто очень крутые очень классные часики так что-то у них тут включается но я думаю что этим будет уже заниматься хозяйка часов включать соединять с телефоном они кстати с айфоном тоже соединяются а дочки iphone поэтому <смех> такая радость как я их получила за 1 рубль наверняка многие из вас такие задаются вопросом как как я просто участвовала в акции от компании когда нужно было приглашать новичков и каждый один балл новичка накапливался мне в спонсорские баллы и потом я эти баллы поменяла вот на такие часики и сейчас тоже идет акции такие акции проходят очень часто просто участвуйте и зарабатывайте классные такие подарки классные гаджеты и просто экономьте семейный бюджет а я вас благодарю за внимание надеюсь видео вам понравилось пишите отклики в комментариях и до новых встреч с вами была лилия донского пока пока